всем привет привет привет с вами михаил он будет сегодня рассказывать очень интересную штуку и лилия она за кадром и наверное вы у лили уже видели в сторис буквально днями пару днями ранее кучу бананов купленных нами с вопросом что мы будем с ними делать самый забавный ответ был вы купили обезьянку да, ответов было очень много там фотосессии, смузи, пироги, Делать и тому маску, да. для волос. Но правильный ответы мы будем их сушить. У нас для этого есть специальная сушилка электрическая вольтера с такими решетками. И мы очень много всего сушим. Мы любим сушеные фрукты. Вот, например, недавно мы сушили груши. Получаются такие вот чипсики, очень вкусные. Мы их с чаем пьем, просто можно похрумкать. Дети их просто обожают. Ну, очень вкусные бананы. Самые вкусные, мои любимые. Самые вместо вкусные. конфеток, вместо всяких сладостей, просто бананы это чудо. Ну, теперь задача их порезать, разложить на сушилке и высушить. Поехали? Поехали. Вариантов как порезать у нас несколько, можно кольцами, можно вдоль, это как вам уже будет удобно. Конечно, интересно и более приятно есть, когда они порезаны кольцами, но это гораздо дольше, поэтому я сейчас буду экспериментировать. Ну вот как и так получается, 15 бананов у меня было порезано. Запускаем сушку. Запускаем, ура! До встречи через часов 8. <свят> На ну, Вот и готовы наши бананы. Чуть больше времени заняла сушка, 12 часов, но я поставил меньшую температуру. Как вы видите, эксперт, он же посместитель, что сейчас она а оператор уже Ням -ням. протестировала. Говорит вкусно. Очень. Супер. Еще нужно этого мало. Хорошо. Приступаем Белось? ко второй партии. Всем приятного аппетита. Берите на заметку очень вкусные бананы. Они э, высушиваются, сок э, испаряется, и концентрация э, вкусноты здесь еще больше становится. Поддерживаю на сто процентов. Заходите к нам еще в гости. Пока-пока.